Приближается года 10 праздник Преображения Господня Которое произошло На горе Фавор Эта запись была сделана В 2008 году Мы поднимаемся на гору Гора Фавор Это 588 метров В восточной части Израильской долины а В 9 километрах К юго-востоку от Назарета Израиля Гора Высока. Раньше была лестница, которая насчитывала более тысячи ступень. Мы поднимаемся на автобусе. Автобус поднимается предела где-то по 6-7 минут. На горе мы видим города на заре. На горе на зарет. Мы направляемся к храму одна из святых храма эта икона Божьей Матери не угадает на цвет. Необычность состоит в том, что она бумажная и чурно-белая. Эта фотография была сделана в 20 веке и вот такова чудесным образом. Это сены, Нет, что я начал вам сказать, конечно, так не выглядели, как пирамиды. Они, я начал это сказать и не заканчивался. Сены, вот эти, можно называть гушьи церкви, это такие дома. В этих домах, в принципе, те, Ветхий Заветный народ, когда был он в Пустыне, сорокалетное. Вы помните, после того, когда они делали вот этот золотой телец, Моисей ломал, вот, Завета и